Давай человекообразно пленем. Начнем с рангутана. Это для того, чтобы вы понимали размер бедствия. Так. Вот этот самец рангутана сидит на дорожке. Если он встанет, то он окажется э, по плечо этой барышни. В чем дело? У орангов, о, так же как и у горилл, это потом будет видно хорошо. Очень длинные руки, как мы и говорили, у всех человекообразных, и очень короткие ноги. Наш с вами человеческий рост в основном за счет длинной ноги, а у них совершенно иначе. Ага. Вот это взрослый самец суматранского орангутана. Дело в том, что вот эти вот лицевые диски разрастаются только у островных популяций орангутанов которые обитают на острове Суматра в Индонезии, у материковых орангов их нет. У самцов физиономия гладкая. Так? Значит, ну, тот же самый вторичный мужской половой признак. Значит, никаких практических целей эти диски не выполняют. Занять на другое. Обратите внимание, что я сейчас показываю. Вот здесь и вот здесь. Что это? А. Как по-вашему, горловой мешок, лоб, лицевые диски, они волосатые или нет? Они совершенно безволосые. А вот это что? А это усы. А это что? А это борода. То есть характер волошения по санцовому типу, да, у человека совершенно не уникальный, это просто общий приматский. Но это детеныша. Здесь видно, насколько у них подвижная губы, существенно более подвижные, чем у нас, за счет укороченного носа. У нас спинка носа выдвинулась вперед, что привязала верхнюю губу. Подвижность ее у нас ограничена, оказывается. Ага, ну вот это Шкода, как и любой подросток, подросток Аран, молодой самец. Так, а вот это гибончик. в данном случае это палевый гибон, не самый крупный на свете. Здесь не видны пропорции, на других фотографиях будет хорошо видно. Ага, а вот сиаманг. Обратите внимание на этот пузырь. Редкий случай среди человекообразных, больше ни у кого нет. Это горловой резонатор. Дело в том, что сиамангов также называют поющие гибоны. Их песни больше всего похожи на помесь звуков медицинской сирены и полицейской сирены. Дело в том, что милиция и скорая помощь, они на разных нотах кричат. Так? Вот в сиаманге очень похожие звуки издают в достаточно широком спектре. Высоком. И это резонатор. Вот как раз поющий сиаманг. Это самец горилла. Обратите внимание, а вот здесь вот, вот такой удлиненный череп. С вашей точки зрения, а что здесь такое? У него что мозги так вверх полезли? <режит> да. Да, отживательная мускулатура. Гребень латеральный, который стоит вот так вдоль по черепу. И с двух сторон жевательные мышцы. Сила захлопывания челюстей совершенно чудовищная. Вот это взрослый самец. Значит, как у горил, кстати, у шимпанзе тоже, отличить взрослого от юного или от подростка. Дело в том, что они сидеют. Но сидеют не головой и бородой, как мы, а спиной. Взрослый самец гориллы или самец шимпанзе, так и называется сильвербек, сереброспинный. Вот видите, пепельного серебристого цвета спина. Вот, пожалуй, самочки, ну и вот их король. Ага. Вот это редкий случай горилла-альбинос, снежинка. Ну, это самец горилла угрожающий. Значит, это два мужичка не поладили. Надо сказать, что если бы они пустили в ход челюсти, то ранения были бы страшнейшие. Челюсть сильнее, чем у льва. Но во время внутренних конфликтов только затрещины. Ну, правда, сил такой затрещины может быть, дай бог. Вот. Но и обратить внимание, вот эта часть, как называется и у человека, и вообще у любого. Ну-ну-ну. Этот самец головой развернут к стенке. Это холкан. Вот пространство между лопатками шеи. Обратить внимание на толщину Холкин, свернуть такой череп даже сверхмогучим ударом. Занятие реальное или малореальное? Так, что могут позволить себя немножко побоксировать. Значит, ну вот опять же. А шимпанзе? В данном случае это карликовый шимпанзе. Из всех животных на планете самый близкий к нам вид, бонобо, по массе и поведенческих, и биологических особенностей. Ну вот мимик шимпанзе, здесь даже, по-моему, и комментарии никакие не нужны. Оттопы на нижняя губа, приспущенные веки, поджатый подбородок, задумчивость. Решает задачу для себя. Так, ну вот это была коротенькая информация по человекообразным.